Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рей, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды Так, забрали награды и давай-ка посмотрим, где мы в данный момент находимся Так, Лига Сегунов, одна звезда, ранг у нас 74 -й. Ну что, попробуем сегодня попасть, э, наверное, в Лигу Сегунов три звезды Попробуем Вот получится у нас или нет, это уже другой вопрос Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать Ладно, давай потихонечку начнем Здесь у нас 49-50 уровень Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре И возьмем какого-нибудь крепыша Ну, например, я возьму здесь Леонардо Да, ребята Поиграю быстренько буквально, потому что мне надо уже в ложиться Завтра с утра на работу А время уже, как говорится, 10 часов вечера 11 даже, я тебе скажу Так что... Ну, я думаю... Многие уже привыкли, да? К моему графику Но, тем не менее, ребят, я пытаюсь, я стараюсь для вас э, найти свободную минутку Как говорится Да, и к тому же нам нужно в любом случае попадать в Лигу Мастеров Три э, Звезды Чтобы получить как можно больше платиновых осколков Потому что мы э, в конце этой недели или можно даже сказать проще С понедельника прокачиваем персонажа <coughs> В платиновый ранг Очередного Так что На одного платинового персонажа У нас станет больше Так, ну а пока у нас все идет хорошо Получаем мы 46 ранг 46 ранг И Единственное, что мне не нравится так это то, что мы с тобой даже еще пока не влием мастеров Сегодня пятница, да? Пятница Или как в простонародье говорится пятница, Кто ходит э, Постоянно с утра работать У того, ребята, выходной сегодня Начинается, да? То есть пятницу отрабатывает Крайнюю смену И потом суббота, воскресенье отдыхает Да, такой график я уже забыл Когда я работал по нему так, ну что, давай тогда возьмем, наверное, здесь Бакстера, Стокмана и с ним пойдут вот эти вот ребята Так, сегодня, наверное, вряд ли мы будем играть э, драконы в Драконы всадники Олуха и Стикманы. А, скорее всего, уже завтра Завтра у меня начинается выходной, поэтому... Но опять же, ребят, опять же, придешь в ваты, приляжешь на диванчик, раскумарит, ай Проспишь... И там уже останется только один день <как> А этот день я хотел потратить Либо на последний оплот Для первого канала Либо уже все-таки начать этот проходить Хогварт Легаси Я до него, наверное, никогда не дойду Так, ну что, давай, наверное, возьмем маком нас здесь Так, Армагон, подожди, не надо лезть Раз, два, три, четыре Сегодня на работе, ребята, так залипал Уже где-то в 5 часов вечера Я так спать рубить начало Блин, жесть А нельзя И перерывчика никакого не было Просто без остановки Жесть Ладно Сейчас отыграем И в лягу Нет, еще и югуртишку съем Я как раз югуртов сегодня накупил Егуртишку съем и Баньки Раз, два, три, четыре Поехали Вломим, как говорится, нашим противничкам По самое не хочу Давай, Армагон Делай свой козырный удар Само собой он всех вырубил И сейчас мы посмотрим Куда мы попадем Попадаем мы с тобой <свистак> в Лигу Сигунов Две Звезды Так, давай-ка мне, наверное, 16-21 Или сколько там будет? 15-21 Ага, будет нам и 16, и 15 Не дают, короче, 21 Ладно, возьмем туда. вот этих вот <свистак> ребят Блин, что-то горло заболело Попил называется холодного молочка, ребят Купил молоко С этими, с пряниками А оно холодное <coughs> В магазине было Я что-то залпом эту литрушку Приговорил И вот теперь сижу, играю У меня что-то <coughs> Голос Как будто подсел И горло болит Не хотелось бы, конечно Блин, горло, слабое место у меня, ребята Ангина Только в путь идет Вот ну что Какая позиция у нас Восьмидесятая Ну давай хотя бы до Лиги Мастеров одной Нет, наверное не получится Хотя Я даже не знаю Игра мне все время палки в колесо вставляет и Я уже даже не знаю на что мне рассчитывать Иголы вас Сейчас плохо соображает Потому что как в тумане Просто хочется спать. Но я прекрасно знаю, если бы я сейчас не сел бы играть и лег бы спать, то фиг узнает. Успели бы мы тогда на этой неделе бы вообще взять топчик. Понимаешь? Откатов у нас мало. Постоянно я забываю смотреть эту рекламу за 10 откатов. Поэтому приходится вот сидеть сейчас и играть. Хотя на самом деле очень ужасно хочется спать. Прям залипаю. Так, ну что, берем Усаги и поехали. Раз, два, три, четыре. Я только одного не понял, почему мне говорят, прокачиваю Микеланджело космос? Он типа крутой. Ребята, а что в нем крутого? У него всего лишь одна массовая атака. Если не ошибаюсь, это он. Так, по-моему, он бросает хлопья, да? Если я не ошибаюсь. Он бросает хлопья от Криса Брэдфорда. Но она не очень сильная. Это атака. Поэтому я пока до сих пор склоняюсь все-таки, ребят, к Пиццеллицову. Альтернативы я просто не вижу никакой. Так, ну что, получим мы с тобой 16-21. похоже, что нет Ага, все, получил, получил я Так, ну что, давай тогда я возьму Супер Шредера Раз, два, три, четыре А у нас же сегодня в Драконов Ссаднике улуха событий началось, да? Блин, и хочется, конечно, ребята, но время уже позднее, да и сам я очень сильно устал, поэтому, наверное, сегодня только черепашки Серия, естественно, выйдет не сегодня, не в этот же день Когда я снимаю уже, наверное, завтра Завтра вечером после работы А может даже послезавтра Потому что, знаешь, как бывает? Я прихожу с работы, поем Потом мне что-то так тяжело Я прикладываюсь на диванчик И все, ребят, и как будто В царство морфея улетаю вот Просыпаюсь уже <смех> на следующий день Думаю, вот это да Вот это я полежал отдохнуть Ну что, давай тогда лучом Звезданем И они все должны, по идее, слечь Ну, конечно же Конечно Крым тоже дурака не валяет Бомбит по полной Так, у нас 32-я позиция Обновим Вот, 16, 21 Так, здесь, а что у нас все? У нас все, ребята Раз, раз, два, три, четыре У нас кончились великолепные бойцы uh -huh. Ну-ка, слышь интересно, сможет их всех э -э, бомбануть? Да куда там, ага? Куда тебе слышь? Нифига ни не бомбанул, прикинь? Я не хочу, чтобы этот Донателло сейчас хилял. Молодец, молодец. Так, Дони против Дони, и давай вот этот вот кислоту. Эй, <реком> а так если? Замечательно. Ну что же, победили и... Переходим. Давай 15. -ю. Нет, 18 говорят. Пока, говорит, первый, хватит и 18-й позиции. Так, а я беру 16.01. Делаю откат на маузеров. раз два три 4. И, в принципе, уже пошли 61, 70 уровней. И у врага у нашего 61 уровень пошли, да? Так что, влупляем Маузеры Бабах Я не сомневался, что он всех вырубит С одной, как говорится, плюшки Идеальная победа И мы продвигаемся дальше Лего Сегуна Блин, я думал, три звезды возьмем Нет Не взяли, пока <кх> Пока не взяли Так, ну что, я возьму, наверное, здесь кожеголового Раз, два, три, четыре Ну, давай кубрим. Так, Шрадер такой стоит там На, двойника своего <с> получи и распишись Ну вот и все Это мы переходим в Лигу Сегунов Три звезды К сожалению, до Лиги Мастеров нам Будет не добраться Как бы я ни старался Раз, два, три, четыре, пять Как бы я ни старался, не получится Вообще Во-первых, у нас очень мало персонажей Это раз Вот, а во-вторых Я не хочу тратить откаты Целую кучу Так, минус донь и добивай давай железноголовую всех остальных. Все. Здесь. <coughs> Здесь тоже разобрались. Так, и, насколько я понимаю, у нас будет сейчас последний поединок на арене. Ну, давай возьмем эту команду и посмотрим, что у нас тут есть. Раз, два, три, четыре, пять. <coughs> Еще три бойца осталось, ребят. Надо, значит, нам тратить откаты. Тратить откаты придется. Так, Кунай. Так, Майки начинает звонить танцы, шманса, зажиманцы. Ну что, Тимати, бери тогда в провокацию. Змеековин, понижаем атаку. Кому-то понизил, кому-то нет ну, Вот этого не дает Ну давай нейтрализатора, Не подведи, отлично Кстати, у, нейтрали... у нейтрализатора тоже неплохой Довольно-таки урон, вот этот вот Гранатомет, но у него очень слабая инициатива Ну что, последний тогда поединок берем да? 16-22 Возьму надкат Маузеров, возьму Леонардо и... Раз, два, три. Вот так вот. Вот такая будет у нас команда. Ну что, Маузеры, завалите их всех или нет? Да, Маузер, как всегда, ребят, великолепен. Ну что же. С ареной мы закончили. Так, позиция у нас получается 59 -я. В магазине забираем бесплатно пак Баксер Стокман выпадает Так, здесь забрали Телепорты, ну телепорты нам нужны По-любому По любасику просто нужны нам эти телепорты, поэтому поехали. Естественно, все на автобой потому что здесь будет проще парень репы. <coughs> блин, действительно, горло что-то. Что-то, ребят, разболелось, а? Идрион, матрион, попил, молочка называется, а? Вот сколько раз говорил, Рей, подогревай молоко, подогревай молоко! Нет, блин. Ничего подобного. Холодная Жанов, вкуснее. Ну давай Так, заблокировали и добили Так, это был у нас второй поединок А их, по-моему, здесь 4. Или 5. 4 все-таки, да? Ну давай едем дальше Так, после вот того, как мы подеремся Мы идем куда? Мы идем искать Элементы на Рафаэля, да? Получается да, Ищем ДНК Даже не ДНК, а Как они называются-то Все уже В голове каша какая-то Ну в общем, детали ди Ну на прокачку скиллов, естественно Значит, ну, и что-то мне подсказывает, что у нас <coughs> Рафаэль получит уровень Еще один Так, я в тобой врубил? Врубил. Да ладно, что так мало это отнимаем? Эй, на тебе. Маузеры почему-то решили луч сделать. Почему именно луч готов? Ну, в принципе, и все. Все. Откаты мы получили, точнее, телепорты. Так, теперь по заданиям Пройдите серию испытаний Пойдем, пробежимся Так, возьмем... Нет, не-не-не, не будем Возьму, наверное, Макмана Бакстера Кренга. Ну вот так вот, вот такую команду я хочу Что, самые элитные бойцы у нас тут А инициатива у них, как всегда, у всех первая Возврат урона <coughs> Это как понять? Возврат урона Давай ракеты запустим Так А если пробивным? Отлично И вторая волна а на второй волне у нас находится ага, нейтрализатор, муха И рахзар А если я вот так вот сделаю И еще вот так И добивка Все Что и требовалось доказать Не такие уж они сильные Так, ну что, забираю здесь награды <кхе> И пошел теперь на Рафаэля искать Так, во-первых, давай посмотрим, что у тебя там Да, уровень получает И становится в м Так, а нам не хватает Четыре Геймпада Так, один есть Второй Так, третий и последний Четыре геймпада есть Так, дальше что? Десять ящиков с инструментами Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Ну седьмой, Восьмой Девятый И последний Десятый, все Все, ребята, прокачиваем до четвертой ступени Так, а дальше забираем с тобой все наши Выполненные задания Так, дай-ка я сюда гляну Ну, не знаю, давай попробуем Посмотрим Мне сказали, что здесь будет разыгрываться Роквал Подожди, я что-то не сделал то сделал-то Твою налево, зачем я выбрал Ой, твою налево Хотя, подожди, почему? Должен же быть здесь он, да? По идее Так, посмотрим. Тут нет. Так, второй этап. Слушай, может быть нам <смех> поменять чуть-чуть команду или... <смех> а у нас лучшего ничего и нету. Ладно, давай сделаем так. Ну зачем ты это делаешь, Усаги, а? Сейчас я буду бомбить Поехали Так, ракеты И дальше сам Усаги Все Быстренько мы уча тут накернили Ну, давай только без вылетов, пожалуйста, играя игра Да, ребята, интернет-соединение пропало И выкинуло меня Так, что мы там Так. Слушай точно здесь может быть Ну да скорее всего у саги Я думаю что вы не, не могли ошибиться Да в этом деле и пустить меня по ложному пути Но на самом деле маузер мог бы здесь и массовую атаку применить Что он скромничает, не знаю. Ну все, усаги, тебе крышка Да, тут быстро разобрали Ну что, давай смотреть э, Что у нас там дальше будет Ага, вот он, вот он, друзья мои, то Все Засветился, родной. Ну давай, давай, давай, да, давайте их там. Блин, Маузер, надо был тебе массуху делать. Массу вот так узел и он бы всех бы мог ушатать просто-напросто. Вот и все. Ну нафига этот луч-то, просто это, блин, луч то фигня полная Лучше делать воина, собираться в вояку и по ним полностью, чем этим лучом Так, ну что же А дальше у нас нету, да? То есть вот тут только, блин ладно, подожди, не то Четыре отката, ребята. 4 отката тратим. Ну, телепорты я имею в виду. <coughs> да, нам выпал урок, Слушай, а здесь и маузеры в свое время, да? Фармились. Можно было их там фармить. Так, ну что, друзья, по-моему, все. Больше я пока здесь сделать ничего не могу. Все мы здесь получили. Да, и тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.